Представляю вам канал Триксман, где ты увидишь самые прикольные и самые забавные моменты по разным видам игр, Например, Tom Клэйсен Raven 6H. CSGO, а также рандомные игры типа Outlast и других подобных самых интересных игр. Также у него есть группа ВКонтакте, где ты можешь посмотреть стримы, которые ты не успел посмотреть, и видео на Ютубе. Также у него есть прайс-лист на, на своей группе, где ты можешь сказать шапку плюс аватарку и превью. Ссылочка в описании под видео. Здарова, народ, с вами кто я, Тимур Лайк, и сегодня у нас будет вопрос-ответ. Это когда я читаю ваши комментарии на ютубе и отвечаю на них. Так что давайте приступим и начнем читать комментарии. Приступим! Пардон, у меня вырубился телефон Я не могу попасть спокойно в блокировку you you are, you really fine, just... А ты собираешься делать видео нормальное? Друган, пожалуйста Я не могу делать нормальные видео, потому что у меня уходит на видео по 8-9 часов Потому что я, как всегда, монтирую видео, как вы знаете Я перекидываю в Потом из Мавави я перекидываю в Суни-Вегас И Суни-Вегас я перекидываю на YouTube. Там еще бывают замороки за звук, в вау, топ аудишн, так что у меня бывают такие переспоки. Из-за этого я не успеваю. И я делаю для этого топы, так что не удивляйтесь. Так что у меня получается вот так. Потому что топы на них очень хорошо можно выйти. Я вот и выхожу на них при помощи мужа, Так что, ну, чтобы было больше просмотров. Так, подождите, 5 секунд. Сейчас 5 секунд. Продолжаем. Привет, у меня к тебе есть несколько вопросов. Я себе данил Колков. Колко. -ко -ко. Ты меня задачи, друг. Так, сколько тебе лет? Ну, как видишь, я пока не старенький. И мне 15 лет. Будет ли разговорное видео? Вот я и снимаю, поэтому разговорное видео. Я сначала думал, что разговорное и видео это когда ты там ставишь стрим. Э, с кем-то болтаешь и прочее и прочее, но нет, это оказалось, когда ты отвечаешь на вопросики и читаешь какие-то комментарии, и это называется разговорное видео. Как тебе Е3? 3 mm. Прикольно. Э, больше всего не понравился Microsoft, конечно же, там киберпанк и вот эта всякая фигня, мне очень понравилось. Когда ты будешь снимать летсплей на игровой канал? Кстати, кстати, я только что вспомнил, что на игровом канале там есть какой-то видюшка какая-то есть, я не смотрю, я, я выкладывал очень-очень-очень давно, и сейчас я буду возобновлять, то есть я буду снимать один видеоролик на свой Тимур э, Live канал, и а на Тимур Геймс я буду еще задевать, ну там по два, по одному видеоролику, так что, чтобы было там видеоролик был и там, так что вот, давайте так делать. Зачем ты делаешь топы по музыке? По музыке. Зачем я делаю топы? Во-первых, я очень люблю музыку. Из-за этого я делаю вот эти топы. Они очень... Ну, я очень музыкальный человек. Мне нравится любой вид музыки. Хип-хоп, рок. Э... Так, я сейчас, чтобы не приврать. И EDM. EDM, если кто не знает, это Electronic Dance Music. Как раз. Electronic, короче. И мне очень нравится музыка. Я делаю по ней топ. Если я хочу, делаю. Мне это нравится, я это делаю когда будут страшные челленджи. Кстати, кстати, как я помню, наш челлендж набрал 6000, и я думаю повторить еще раз эту тему с э, страшным челленджем. Повторим еще раз. Спасибо, что прочитал, и буду ждать твоего нового видео. Спасибо, Данил Колкол. -кол. Я вообще буду смеяться над этой подвиги. Братан, прости, ты очень фамилия у тебя смешная. Ф, что поделаешь? Переходим к дальше, давайте перейдем к новым комментариям, которые у меня есть на новую, как сказать, для скажем на старом хорроре, я снимал ПТ, кто знает, вот эту игрушку, я вот ее снимал. Так, что-то прикольное кинцо в конце. Кстати, я думал сделать маленькую карметражку по аппетитии. и как вы думаете, я попытаюсь сделать, если наберется, например, на этом видео 27 лайков, я не шучу, 27, потому что то я сделаю эту карметражку и выложу ее, не знаю, может на какой-нибудь, на этот канал, может на другой ну, то есть на Тимургеймс, как вы поняли так что спасибо, что понравилась им так что вот читаем дальше комментарии по самой лучшей игре PS4 бар. давайте почитаем, что там набралось у нас. почему такой обзор? почему такой короткий обзор? почему я сказал по... очень короткий геймплейный видеоролик по Бар? потому что я не очень сильно копался в этом материале я нашел часть, на которой я закрепился и рассказал, так что получилось так когда нормальный Типа обзоров, разговорных или даже летсплеев. То есть, чувак спросил, когда мне нормально видео. Пожалуйста, я делаю, говорю вам, видеоролики каждый день, так что не волнуйтесь, все будет в порядке. Ну что ж, я почитал ваши комментарии, и они очень мне понравились, так что думаю, вам понравится такой разговорный маленький видеоролик, потому что я не очень тут... Потому что комментариев не очень набралось, если вы хотите еще раз продолжить эту тему вопрос-ответ, то тогда пишите мне в комментариях всякую лабуду. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на моих видео. Ну что ж, с вами как всегда был Тимой Лайв, -E. всем удачи, пока-пока.